Здравствуйте, друзья мои! Только мы оправились, так сказать, от выходки Ефремова. Как новый скандал Мария Аронова приехала в Сургут со спектаклем Палыч Чехова «Маленькие комедии». Это знаменитая, так сказать, российско-советская актриса такого большого, огромного масштаба. Она сыграла 51 роль в кино, и, так сказать, роли у нее достаточно значительные, я бы сказал бы. Без нее бывает фильм не фильм. Особенно мне запомнился фильм, где она играет Брежневу, это Охотники за бриллиантами. Вот, если кто забыл, посмотрите вырезку, так сказать, из фильма, и вы поймете, что, что она человек, так сказать, с характером. Ой, Галюня Рот, я... закрой Значит так у нас работает Доблестная советская милиция, да, Сергей Иванович? Сначала на улице арестовывают моего друга Теперь я угрозы слышу Понимаете, чем все это кончится, да? Значит я прошу немедленно освободить Бориса Ивановича И принести ему свои извинения Шахов Я жду Шахов. Все вспомнили замечательно. С ней на сцене находился Сергей Шакуров, тоже заслуженный артист Советского Союза и Российской Федерации, так сказать. Вот. И СМИ сейчас трубит то, что, так сказать, Аронова отказалась играть вот это вот спектакле в Сургуте пока она не получит свой законный гонорар за непосредственно за это выступление. То есть зрители собрались в зале, на сцену вышла, так сказать, Аронова и сообщила, что ей не заплатили организаторы данной установки, которые должны были проплатить деньги. Вот. И она... Играть, так сказать, продолжать не может. Видимо, она решила привлечь общественность. Она на самом деле поступила очень грамотно. Суть в том, что люди, что вообще, так сказать, творится? Полнейший бред. Никогда такого не было. Я на самом деле такого вообще не припомню. Вот она, современная реальность. Деньги, деньги, опять деньги. Плевать на наших советских, российских театралов уже стало, то есть это, конечно, вопиющий случай, и она поступила непосредственно правильно, и зрители э, э, тоже с пониманием отнеслись. Но суть в том, что в том, что сейчас э, заголовки, как сказать, интернет-изданий будут пестрить о том, что Аронова сворвала спектакль, то что она так сказать из-за из из-за денег не продолжала так сказать свою театральную вот эту постановку но все это вранье на самом деле она поступила очень качественно очень по-советски вот вы сейчас посмотрите ролик и я продолжу свою мысль она пускает вас в замок, вынужая меня, народную артистку, лыбку с премии. Выходить к вам, лгать вам, говорить о технических проблемах. Без нашего векового, там второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем, полностью готовы. Абсолютно готовы к родительству и так не стоит. Службы, которые не спавшие, прилетели к вам сегодня с утра. Вы же понимаете, как мы живем? Мы спали три часа все. Ладно я, ладно полиция, ладно. Но при стоит не молодой Сергей Дарькович Шакуру. Поплодируем. Вы заметите, что Аронова как бы сначала сказала то, что начинаем, то есть без решения всякого вопроса, то есть если бы даже деньги не заплатили, она бы все равно продолжила бы играть, потом уже разбираться. Просто она привлекла общественность, показала, что это унизительная ситуация с актерами такого масштаба. Вот. И здесь не из-за денег абсолютно все происходит, а из-за того, что есть вот человеческое качество, человеческое уважение. Но как же вот эта вот коммерция, которая такого масштаба приглашает актеров, имеет право так поступать. Это унизительно. Просто унизительно. Унизили Москву, унизили актеров. Теперь они будут на всех полосах. Еще ток-шоу там Малахов устроит. Еще будет куча разбирательств. Будут линчевать словесно э, вот этих вот, э, организаторов, которые так возмутительно поступили с талантливыми актерами их осталось очень мало их очень мало осталось поэтому я всегда встаю за защиту наших будучи так сказать уже в прошедшем времени так сказать советских актеров которые переросли уже в россию их осталось очень мало актриса она действительно очень талантлива вот ну так сказать возмутил возмутил вот эта вот ситуация которую я непосредственно увидел в интернет-изданиях. Сразу как бы решил добавить свою лепту в защиту наших российских актеров. Но самое интересное, что Сургут не имеет никакого к этому отношения, ни администрации, никто. Это московские прокатчики виноваты. Вот. Но так или иначе Сургут попал в скандал. Вот. И теперь будет полное как бы разбирательство всего этого. И ну, все равно у людей после всего вот этого уже, я думаю, что вот они пришли с таким удовольствием, настроением смотреть вот это великое произведение, маленькие комедии. Кто-то даже перечитал, я уверен, Чехова. И еще раз, оживил память, чтобы получить удовольствие. А здесь такое. Ну, если из Москвы ветер дует, никто, как говорится, не удивится, потому что, когда ставит вопрос денег, у нас все идет через одно место и забывает про всех актеров. Очень обидно, что э, российских актеров все-таки это затрагивает. Вот. ладно, там шоу-бизнес и так далее, но это театр, это святое, как говорится. Обидно, конечно, за Сургуту. Цена билета составляет как бы 600-700 рублей. Народу как вы видели очень много пришло на постановку, тем более на таких театралов. И Я бы сам с удовольствием пошел бы. Они сейчас гастролируют по всей России. Ну видите, как вот скандал здесь неприятно, господа, очень неприятно. Это вот наша современная реальность, когда вопрос опять стоят деньгам и всем как сказать плевать что вот э, театралов поставили в такую ситуацию неприятную поэтому господа кто возможно увидит мой ролик и там из Сургута вот э, расскажите свои ощущения в комментариях или мои подписчики которые увидят что что действительно это возмутительный случай или они могут может быть читают что не права а заслуженная артистка. Так или иначе, вот я бы с удовольствием мнение ваше услышал по поводу данной ситуации. Не верьте заголовкам. всю эту глупость, потому что сейчас будет чернить. Чернить будет очень много. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Благодарю вас.